Я чилийский студент. Я много занимался, чтобы поступить в государственный университет, так как высшее образование здесь очень дорогое, и моя семья не в состоянии оплатить его. Я вынужден был взять кредит, и сегодня, после четырех лет, обучение должен 900 тысяч рублей. Минимальная зарплата в Чили составляет 11 тысяч рублей. В Чили государство Финансирует только 10% государственных университетов. Остальное оплачивают студенты. Если бы государство взяло на себя финансирование обучения всех чилинских студентов, то оно потратило бы значительно меньше средств, чем тратит в данный момент на поддержку системы кредитования обучения для более чем 2 миллионы студентов, я и миллионы моих соотечественников будем дольщиками в следующие 20 лет. Чили – это страна с самым высоким уровнем негосударственного образования в мире. Мы считаем, что каждый человек, поступивший в государственный университет, должен иметь право на бесплатное обучение. За это мы боремся сегодня.